благодарность власти за проживание спасибо, спасибо. и спасибо. мы как евреи из луганска хотим передать большой привет именно немецким наверное, наверное немецким уже евреям. немецким евреям, от луганских евреев что мы должны быть солидарны друг друга поддерживать и всегда верить в то нашего так оно хоть записывается или нет мне оно не записывается что такое